Тестер MS-611 предназначен для диагностики гидравлической системы рулевого управления автомобиля. Прибор комплектуется двумя рукавами высокого давления и набором основных переходных штуцеров. Проводить диагностику с помощью тестера можно непосредственно на автомобиле без демонтажа агрегатов. Прибор позволяет оценить производительность насоса ГУР, давление в системе рулевого управления и работоспособность распределительного механизма. Для этого подключаем тестер последовательно в магистраль высокого давления между насосом ГУР и рулевой рейкой. Подсоединяем переходные шланги со штуцерами к насосу ГУР и к магистрали высокого давления. Подключаем тестер к переходным шлангам. Запускаем двигатель автомобиля. Закручивая дроссель, наблюдаем максимальное давление, производимое насосом. В крайних положениях управляемых колес определяем работоспособность распределителя. Также тестер MS611 позволяет проверять электрические насосы ГУР в паре с CPS-контроллером. Насос, подключенный к тестеру, соединяем EPS-кабелем с контроллером. Последовательно запускаем насос EGUR. Кратковременно полностью закручиваем дроссель тестера в положение PAMP. При этом манометр будет показывать максимальное давление, создаваемое насосом ГУР, а поток рабочей жидкости снизится до нуля. По величине потребляемого тока можно оценить работу ЭГУР при максимальной нагрузке. Откручиваем дроссель тестера в положение систем и оцениваем производительность насоса по показаниям расходомера. Ток потребления насоса ЭГУР снизится до номинального значения.